здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске декабрьская зарплата в 6 ндфл новости по ккт нюанс в формах занятости пошаговая инструкция налоговый прогноз декабрьская зарплата в 6 ндфл вопрос как отразить в расчете 6 НДФЛ налог, удержанный с декабрьской зарплаты, выплаченный в январе? Ответ – в отчете за первый квартал 2022 года. Этот порядок не нов, он действовал и прежде. Такая операция относится к переходным, но удержание налога с прошлогодней зарплаты приходится на новый 2022 год. А значит, строки с 0.20 по 0.22 раздела 1 расчета и строка 160 раздела 2 должны быть заполнены в первом квартале 2022 года. Новости по ККТ. С 1 марта изменится подход к организации проверок ККТ. Теперь они будут регулироваться общим законом о государственном и муниципальном контроле и надзоре. Плановых ревизий не будет, а внеплановые не будут прямо-таки спонтанными. Информацию о них можно будет найти в Едином реестре проверок, который ведет Генпрокуратура. Нюанс в формах занятости. Некоторые кадровые события требуют оповещения службы занятости. Например, работодатель должен направлять уведомления об имеющихся вакансиях, предстоящем сокращении штата, введении режима неполного рабочего времени. Недавно в одной из форум были внесены изменения, согласно которым оповещать центр занятости нужно также в случае организации дистанционной работы. Пошаговая инструкция. Готовитесь к новой охране труда. К 1 марта нужно пересмотреть локальные нормативные акты, провести внеплановое обучение персонала, проверить безопасность рабочих мест и организовать другие необходимые мероприятия. Мы написали для вас подробный алгоритм действий работодателя по подготовке к новым требованиям в сфере охраны труда. Налоговый прогноз. Предлагается в два раза снизить ставки тарифов страховых взносов для работодателей, которые за свой счет организуют рабочие места для граждан, испытывающих трудности в поиске работы и выполняют региональные нормы о квотировании рабочих мест. Эта новая обязанность для организации предпринимателей с численностью персонала не менее 100 человек предложена в другом законопроекте. В то же время от нее можно будет откупиться, уплатив в региональный бюджет компенсационную стоимость рабочего места в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения, определенного в субъекте Российской Федерации. В связи с предстоящим ужесточением контроля за применением ККТ на рынках, ярмарках и выставках, налоговая служба разработала специальный электронный сервис, который позволит управляющим компаниям проверять, есть ли ККТ у арендаторов торговых мест. Сервис зашит в личный кабинет юридического лица на сайте налоговой службы. Поэтому тем управляющим компаниям, у которых такого кабинета еще нет, нужно обратиться в территориальную инспекцию, чтобы оформить доступ к нему. Предложено повысить штрафы за распространение, а также реализацию выдачу лотерейных билетов среди несовершеннолетних или прием лотерейных ставок от таких лиц и выплату им выигрышей. Планируемые размеры повышаются для должностных лиц, предпринимателей и организаций. Так, для должностных лиц и предпринимателей